Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о прогнозе на неделю с 4 по 10 июля. Мы с вами проанализируем, какие астрологические события будут на этой неделе, и как это на нас повлияет, а также какие аспекты будут действовать, и что нам следует делать для того, чтобы эти энергии максимально хорошо вписывались в наши планы начнем с того что период с понедельника по среду является очень активным благодаря аспекту между меркурием и марсом это время когда переговоры поездки сделки будут заключаться быстро это период когда есть желание довести начатое до конца в целом, это период удачи в плане информации когда вы находите именно ту информацию которая вам помогает в ваших делах которая вам нужна в то же время во вторник многие из нас прочувствуют смену энергий то что меняются тенденции и это неспроста так как во вторник сразу две планеты меркурий и марс меняют знак и, соответственно, будет меняться наш подход к коммуникации, к тому, как мы выстраиваем общение, диалог с другими людьми. В целом это также и отразится на нашем стиле действий, на нашем поведении. Поэтому вторник это такая очень и очень поворотная точка всего месяца. Поэтому наблюдайте, какие перемены происходят у вас и как вы ощущаете этот переход. Марс, планета активности, 5 числа покидает знак Овен, в котором в целом Марсу очень комфортно было. Конечно, это отражалось на нашем поведении, порой давало некую резкость, порывистость в наших делах, в нашем поведении. И сейчас Марс переходит в неспешный знак Телец. Поэтому мы становимся все более степенными, мы начинаем лучше обдумывать то, что мы делаем, мы начинаем искать смысл в том, что мы делаем, мы начинаем обдумывать, насколько это выгодно, насколько это целесообразно. Но и в целом этот переход будет способствовать тому, чтобы доводить начатое до конца, Пусть даже и не быстрыми темпами это будет происходить, но все же мотивация получить результат будет очень и очень высокой. Но в целом многие, конечно, могут ощутить этот переход как период промедления в делах. Поэтому я бы не рекомендовала в начале этой недели браться за новые проекты, что-то кардинально менять но в целом для того чтобы доделывать определенные вот моменты это время очень хорошее ну и плюс конечно же учитывайте что вы будете перестраиваться поэтому даже в текущих делах самых обычных самых обыденных может наблюдаться смена подхода смена темпа работы и возможно то, что вы ранее делали очень быстро, сейчас на это потребуется больше времени. Меркурий, в свою очередь, тоже, знаете ли, делает очень ощутимый переход. Он длительный период времени находился в Близнецах, он был ретроградный в этом знаке. И сейчас переходит 5 числа в семейный неспешный водный знак Рак. Поэтому наша коммуникация будет становиться более такой эмоциональной, глубокое будет желание общаться с самыми близкими, родными людьми. В этот период времени могут действительно усиливаться связи с семьей, контакты с семьей, но в целом это дает также и ранимость в общении, когда мы более восприимчивы к информации, мы более впечатлительны. И то, что нас раньше не задевало, сейчас это может прям до глубины души нас э, задевать. Поэтому тоже такой период, когда нужно быть поаккуратнее с словами и выражениями. Но для чего хорош вот этот период все-таки, да? Ведь э, по сути Меркурий и Марс одновременно меняют знаки, и при этом они э, в момент этого перехода находятся между собой в гармоничном аспекте. Это очень интересная ситуация. Марс переходит в Телес, Меркурий переходит в Рак. Это два очень таких хозяйственных знака. Поэтому в целом аспект подходит для того, чтобы решать вопросы, связанные с темой недвижимости, вашего комфорта. Может быть желание что-то делать по дому. Поэтому действительно вот хорошо было бы, на таком аспекте что-то дома чинить, если есть какие-то неполадки, или наводить порядки. Среда хороший день к тому же для романтических поездок, путешествий. Это день, когда легко достичь компромисса, взаимопонимания в отношениях. Поэтому обязательно воспользуйтесь таким шансом от планет, так как с четверга уже наступают другие энергии и как раз-таки поиск компромисса и адекватных решений будет даваться очень непросто, так как планеты будут подталкивать к тому, что у нас появится разнообразие интересов, будет идти распыление энергии и внимания абсолютно на разные темы, на разные сферы. Вы можете интересоваться одновременно политикой, распродажами, и хочется и этого, и этого. В целом, это период, когда есть склонность начинать несколько дел сразу, которые тоже не совсем будут потом уместны, да? не все будет доведено до конца. Поэтому старайтесь оценивать свои силы, если начинаете что-то новое, старайтесь оценивать, насколько это действительно вам интересно и насколько вы готовы этому уделять в дальнейшем большое количество внимания. А в целом проблемы вот начинаний в этот период заключаются в том, что человек берет на себя больше, чем может потом вытянуть да, физически. Поэтому всегда стоит оценивать, насколько ваши планы и цели совпадают с вашими возможностями. В общем, в период с 6 по 10 июля мы можем столкнуться с разного рода перекосами, в одну сторону, в другую. Например, это излишество в чем-то и одновременно в чем-то другом необходимость ограничивать себя. Это может быть поломка техники, когда что-то неисправное выходит, выводит нас из равновесия. В этот период времени мы можем проявлять чересчур большую амбициозность и страдать из-за этого, так как не будет желания прям много вкладывать сил в какое-то дело, но будет желание очень быстро извлечь пользу и получить результат. Поэтому очень важно в это время находить равновесие в том, что вы делаете, проявлять благоразумие, не спешить не нацеливаться на то чтобы получить все и сразу поскольку очевидно что такие планы не увенчаются успехом на подобных аспектах то есть контроль амбиций это будет очень важная задача в этот период и при этом важно также обращать внимание на мелочи но не зацикливаться на них то есть не упускать из виду какие-то важные нюансы важные моменты учитывать то что влияет на вашу жизнь на определенные ситуации и в целом конечно при марсе в тельце терпение это очень хорошее качество поэтому скажем так в этот период 6 по 10 мы пройдем проверку нашего терпения если хорошо себя проявим в этом вопросе то дальше у нас как говорится все пойдет как по маслу воскресенье это очень хороший день он вернет душевное равновесие спокойствие внесет гармонию в понимание себя и окружающих, в коммуникацию с окружающими. Поэтому в целом этот день подходит для того, чтобы быть среди людей, проявлять активность среди людей, посещать какие-то интересные мероприятия. Но в целом, как видите, неделя будет очень разноплановой. И в первую очередь произойдет смена тенденций в нашей деятельности, в нашем общении. Это стоит в первую очередь учитывать и отслеживать в своем поведении, чтобы вы знали, как именно вы реагируете на эту смену тенденций. Для кого-то это проиграется в плюс, а для кого-то это будет период немножко вот такого торможения в делах. Пишите в комментариях, как у вас проигрывается этот переход, какие тенденции у вас на этой неделе. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.